Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Пульс» в студии Анна Космина. Президент Украины Виктор Янукович встретился с руководителями церквей и религиозных организаций страны. Такие встречи уже стали традиционными и проводятся во время Великого поста. Обсуждали гуманитарные и экономические вопросы развития страны. В ходе беседы глава государства отметил, что к концу 2012 года объем украинского ВВП может достичь 150 миллиардов евро. В свою очередь это обеспечит рост поступлений в бюджет. Также Виктор Янукович пожелал скорейшего выздоровления блаженнейшему митрополиту Киевскому и всей Украины Владимиру. Мы за безумовно нашу экономику. она у нас. За эти годы мы сориентировали нашу экономику на экспорт, на новые мировые рынки, в частности, страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна, страны Латинской Америки, Южной Америки. Мы значительно увеличили товарооборот и с Европой, и с Россией, примерно на уровне 55 миллиардов долларов. Стоимость лекарств от гипертонии и диабета теперь на контроле государства. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров. По его словам, реформирование медицинской сферы первоочередное задание государства. В дальнейшем в правительстве обещают сделать все лекарства, доступные каждому. Премьер-министр подчеркнул, если аптеки будут реализовывать лекарства по завышенным ценам, лишатся лицензии. Держава вызначатыма граничные цены. «Государство будет определять предельные цены на определенные группы лекарств в аптечных сетях, исходя из тщательного изучения объективной информации, цен производителя, розничных цен в соседних государствах, анализа затрат поставщика и продавца, стоимости отечественных аналогов импортных лекарств. Государство должно раз и навсегда взять под контроль вопрос стоимости лекарств. Я поставил задачу ввести референтные цены на всю группу лекарств с 1 мая текущего года». А в Министерстве здравоохранения уже создали пилотную программу референтных цен на медпрепараты, сообщила глава ведомства Раиса Богатырева. По ее словам, сегодня в Украине отсутствует государственный контроль цен на фармацевтические препараты на уровне производителя. Механизм референтных цен позволит контролировать установление справедливой стоимости лекарств. За 3-4 месяца после внедрения пилотных проектов по регулированию цен некоторых медпрепаратов этот опыт распространят и на другие виды медикаментов, говорят в Минздраве мы Рассчитывая на внедрение этих пилотных проектов, мы считаем, что будем иметь возможность уже за 3-4 месяца провести анализ и сделать коррекцию, чтобы положительный опыт применения референтного ценообразования, а затем и возможной реимбурсации, то есть возмещение расходов, можно было распространить и на другие виды лекарств и изделий медицинского назначения для слоев населения, которые нуждаются в постоянной поддержке. Мы действительно предполагаем, что в этом пилотном проекте будут участвовать 9 молекул, 9, 9 международных непатентованных названий, где абсолютно обширно представлены и национальные наши производители, и иностранные производители. И очень надеемся, что вот тот показатель снижения цены на эти группы лекарственных препаратов в аптечных учреждениях на 25-30% мы действительно получим. Украина не спешит выполнять взятые на себя обязательства перед ЕС и этим тормозит себя на пути к безвизовому режиму со странами Шенгенской зоны, констатируют эксперты по международным вопросам. До сих пор не принят закон о биометрических паспортах, а это одно из принципиальных условий ЕС. План действий по визовой либерализации выполняется слишком медленно, говорят эксперты. Основные задачи, которые Украина взяла на себя в конце 2010-го, еще не выполнены. Антикоррупционный орган не создан, а главная украинская власть затягивает с принятием закона о биометрических паспортах. Один из вариантов документа витировал президент. Сейчас в парламенте снова зарегистрировано два законопроекта. Пока депутаты выясняют, кто будет отвечать за печать паспортов, мечта украинцев. Свободно пересекать европейскую границу удаляется на неопределенный срок, говорят эксперты. Эта ситуация – лакмусовая. лакмусовая бумажка. Ее решения покажут, имеем ли мы стабильную консолидированную власть. Действительно, определенные политические мотивации превалируют над узкокорпоративными экономическими бизнес-интересами. Война в кулуарах за доходы от выполнения этого закона и изготовления этих документов между консорциумом ЕДАПС и Министерством юстиции тормозит, блокирует продвижение в этом направлении. Это серьезная тема, без решения которой всерьез говорить о безвизовом режиме нереально. По оптимистичным прогнозам экспертов, украинцы получат право на безвизовый режим с Европейским Союзом не ранее 2016 года. И это при условии, если Украина ускорит выполнение плана действий по визовой либерализации. Накануне президент Украины поручил премьер-министру до 2 апреля подготовить и утвердить программу адаптации отечественного законодательства к стандартам ЕС на 2012 год. Анна Костюченко, Анна Золотаревич, Анна Витер, Игорь Каркадым, новости УТР. Образовательная система Украины занимает 56 место среди 139 стран в мировом рейтинге. Об этом сообщил министр образования и науки молодежи и спорта Дмитрий Табачник. По оценкам экспертов, Украина обошла такие страны, как Польша, Россия и Грузия. О достижениях Минобразования Украины далее в сюжете. В прошлом году Украина вошла в десятку лидеров государств в области международного образования. Сейчас в отечественных вузах обучается около 55 тысяч иностранцев из 137 стран мира. Предоставление образовательных услуг иностранцам позволило украинскому государству заработать около 300 миллионов долларов. В 2011 году мы подписали межправительственное соглашение с рядом стран о сотрудничестве в сфере науки и образования. В сентябре прошлого года провели акцию «Дни образования и науки Украины в Российской Федерации», за время которой было подписано полтора десятка двухсторонних соглашений. Успешным оказалось и нововведение 2011 года «Электронное поступление». Эксперимент дал положительный результат. Уменьшились очереди при подаче документов в УЗА и увеличились сроки приема заявлений с 15 до 30 дней. Почти треть абитуриентов подавали документы через электронное поступление. С помощью системы электронное поступление мы приняли 400 тысяч заявлений от 150 тысяч человек. Есть положительные изменения и в вопросах нешкольного образования. На сегодняшний день уже действует полторы тысячи государственных внешкольных учреждений, в том числе и в сельской местности. Юлия Война, Екатерина Сметана, Новости УТР. Европейские стандарты для европейской столицы. Форум с таким названием создала киевская интеллигенция. Объединение будет помогать местным властям европеидировать Киев. Столичные власти, по словам участника форума, такую инициативу поддерживают. Подробности в следующем сюжете сделать украинскую столицу по-настоящему европейской такую цель поставили перед собой киевские общественные активисты и представители малого и среднего бизнеса они инициировали создание общественного форума европейские стандарты для европейской столицы для разработки плана развития киева в различных сферах представители будущего объединения уже даже написали резолюцию к местной власти о необходимости решить проблемы столицы по словам первого президента независимой украины леонида кравчука идея создания форума возникла когда стало ясно что столичные чиновники готовы к сотрудничеству. Киев должен быть не похож ни на одну европейскую столицу. У него собственная история и ментальность, поэтому и стандарты, к которым представители форума стараются приблизить столицу, тоже уникальны. Это должны быть украинские стандарты нашей ментальности, нашей истории, нашего славянского я. Мы не должны дублировать или повторять даже лучшие мировые стандарты. Главное ⁇ поставить высокие, даже завышенные цели, достичь их, не теряя нашей украинской ментальности. Форум ю создали, а принять участие в нем уже изъявили желание около 25 представителей столичной интеллигенции и сразу представили свои идеи по европеизации Киева. Не было делянка такой сферы. Не было сферы, которой бы не коснулись в разговоре. Это и сфера экономики, и науки, образования, здоровья, культуры, архитектуры. Все это очень важно для нашего города. Первое собрание форума запланировано 28 марта. Тогда будут утверждены конкретные предложения по улучшению жизни Киева. Соответствующие пакеты документов отправят местным властям. Мария Кирсанова, Юлия Война, Сергей Левтер, Евгений Степанов. Новости УТР. Это были все новости на сегодня. До встречи на телеканале УТР.